Теплый вечер туманом клубится Удивителен цвет облаков. Светлый месяц украдкой стремится Прикоснуться к тишине берегов. Капли времени тихо струятся, все зовут. Бесконечность маня, без конца Буду я удивляться. Как спаситель мой любимый. Все, вся земля засыпает Мир отрадный, блаженный покой Вот омаленная душе наступает Только вспомню Христос мой со мной Вечер моря огней зашигает, С гор лесистых прохлада несет Мое сердце, от, сердца, от счастья, мое. Он источник радости спасенному. Счастливым, будет. И счастливым будешь И счастливым будешь Во все дни а